Мы какое-то время жили, как на пороховой бочке, в связи с этими пожарами. Меня зовут Максим, мне 14 лет, я учусь в отечко-среднеобразовательной школе номер один. Был обычно вечер. Я пошел гулять, дошел до этого места, увидел дым, от, исходящий из под крыши дома. Начал смотреть по окнам и в крайнем окне увидел женщину. Она меня подозвала к себе и сказала то, что помочь надо ей разбить окно. Поставил кемпич, залез сюда и ногой выпил раму. Дальше она начала влазить, и я начал ей помогать. Но я не испугался, потому что мне было страшно за жизнь человека. Не думал о себе в тот момент. Мой внук спас. Этой женщине жизнь. Еще бы немножечко, и она бы, наверное, задохнулась. Он у нас юноармеец, очень отзывчивый мальчик. Очень доброжелательный, послушный, хорошо учится. Занимается в школе спортом. И я не думаю, чтобы мой мой бы много прошел бы и не спас бы человека, если бы ему угрожала опасность этому человеку. В жизни надо поступать только так.